Добрый день, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги! Сегодня у нас очередной сеанс мастопатии, поставлен на вторая стадия онкологии. А наша подопечная уже прошла, это у нас не второй сеанс, а уже третий. И вот следы у нас от позавчерашней постановки видны. И мы ждем, какие ваши вопросы впечатление ощущения, что изменилось Потому что э, по вот, внешнему виду У нас пока видимых э, ощущений нет Хотя вот уже пошла такая ну, более-менее гиперемия На то, что э, это э, такая жесткая часть груди Она уже, ну, Бог даст что мы и добиваемся, чтобы это вышло вместе с продуктами распада, чтобы это размягчилось. Ну и дальше а мы еще, естественно, будем применять суджок, еще какие-то методы, которые посчитаем необходимыми. Вот. Ну и опять же, это все будет в зависимости от того, как наша пациентка себя чувствует. Как вы себя чувствуете? Сегодня прекрасно. А, вчера, позавчера, вот после постановки. Вот, mm -hmm. У нас было два дня назад постановка. После первой, первое, что я заметила, это то, что прекратились вот дискомфортные состояния в области груди. Mm -hmm. Когда оно дергает, тянет. Вот после первого этого нет. После первой постановки. После второй постановки было состояние непонятное волнами. То есть как бы это не, не только физическое, но и эмоциональное такое. вверх низ верх-вниз. Mm -hmm. Мне потом объяснили, что это вполне. Mm -hmm. Да, это нормально. Закономерно, вот. А, ну, мне само кажется, почему-то я вчера вечером перед душами как бы так обследовала, и мне тоже кажется, что она мягче немножко становится, на самом деле. Ну да, даже при пропасе, потому что это был вообще такой прям жесткий-жесткий ну, такой участок. Ну, сейчас вот даже видно. Такое небольшое, мягкое изменение даже цвета. А сейчас от них прям все вот сюда вот. Голову, да? Mm -hmm. да, это потому, что мы по золотому треугольнику вот сегодняшней диагностики поставили пиявки на меридианы мычевого пузыря, на меридианы желчного, печени, поджелудочной, ну и, естественно, передней средины, задней средины меридианы. Это обязательное практическое условие на всех сеансах, потому что эндокринная система, конечно, требует наибольшего внимания. Ну, а в данном случае у нас сегодня еще и пищеварительная система тоже барахлит. Ну, что закономерно. Поэтому и отдает много ко. Вот, там даже ну, зубы, да, челюсти. Зубы, там с этой стороны. Зуб. Видимо, все-таки по этой стороне так, есть проблемы. Ну, да. И в зубы, в ухо, и но ну, это приятно еще, чем мне приятно. То есть как бы я чувствую, что у меня есть зубы, у меня есть уши. <гадрес> Это радует. Ну вот, поэтому, в общем, у нас есть над чем работать, есть что фиксировать и динамику. Мы все вместе с вами наблюдаем. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наши новостные каналы, задавайте вопросы. Мы на них с удовольствием ответим в следующей нашей встрече. Всего доброго.